Всем привет, с вами Чистрок, сегодня мы по поиграем в такую игру, как Fallout New Vegas. Я не проходил в своей жизни ни один Fallout, и не знаю, как оно будет, но мне уже интересно. Играть на уровне сложно или очень сложно. Давайте на уровне сложно. Посмотрим, как пойдет, может сложность добавим. Честно, в таких играх сложность особо небольшая. Ну давай. Проб. Новая игра. Начать. То, что я знаю о Фауте, это то, что игра про пост апокалипсис. War. War never changes. When atomic fire consumed the earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest united beneath the flag of the new California Republic, dedicated to old-world values of democracy and the rule of law. As the Republic grew, so did its needs, scouts spread east, seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves, forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's legion. Four years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the legion's onslaught. The legion did not retreat. Across the river it gathers strength, campfires burn, training drones beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier, hired by the Mojave Express to deliver a package to the New Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn, for the worse. You got what you were after, so pay up. You're crying in the rain, Pally. <laughs> Guess who's waking up over here? Time to cash out. Will you get it over with? Uh, maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink, dig? made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. Так, настройки. Игра. Экран. Так, насчет экрана ничего. Ч не будем изменять? Аудио. Чё, громкость убавим. Эффекты убавим. Громкость голоса оставим, радио тоже есть субтитры опять настройки опять экран и wow, по e wow, полегче так что-то субтитры e субтитров нет я бы поп... а ну-ка опять включим их Easy. You ah, расслабься, подожди пару секунд, нужно время, чтобы see, пройти все, посмотреть, что у тебя с головой. Как name? тебя зов зовут, можешь Can сказать? Да уж, я бы хотел... <связывал> не называл, конечно. Я доктор Митчелл. Добро пожаловать, Душ. В общем, мне пришлось поп... порысать ток в твоей черепушке, чтобы вытащить весь свинец. Я неплохо за... зашиваю раны, но ты посмотри внимательно. Все ли у тебя на месте? Ну и что, пуч далее латинское какое-нибудь лицо начальное мне нравится в начальное Давайте вот такие. Все, Да сойдет. Долго настраивать не буду персонаж. Well, right anyway. Что ж, по крайней Stuff мере, matters. все жизненное важное целое. Окей. Okay. Okay. Нет смысла держать тебя в постели. Попробуй встать. You Отлично, теперь пройдись в комнату. Там стоит the the энергетический тестер. Oh, не торопись, ты же не на соревнованиях. Oh, so Пока все неплохо, давай-ка бери, we'll Энергетический тест, тест. И сразу увидим, идет и we'll right quick, Так, это статистики. Сила отвечает за холодное оружие и без оружия восприятие отвечает за... Верчатку, энергооружие и взлом. Выносливость. Навык без оружия и сопротивление. Харизма. Бардер, красноречие, спутник, спутник и силу духа. Интеллект на науку, ремонт и медицину. Ловкость на оружие и скрытность. Все навыки, критические попадания ошибки врагов. О, удача. Она из третьего Dark Souls мне нравится. Давай на семерку прокачаем. Ловкость до семи. Интеллект. Что выносилось на нас здесь надо глянуть Так, на безоружие и на выживания. давайте вот так вот В будущем думаю нам дадут настроить свои навыки ловкость удача и повышенный интерес так далее все yeah, but... так все показатели норме that's... и больше that's... не меньше но that's... после того Произошло. Жизненные функции нормы. Но это не значит, что все эти пули... Врезай-ка на... на кушетку и пустимся. Поговорим пару вопросов. Психологический вопрос. Так. Хорошо. Я называю слово, а ты ответишь. Первое, что пришло тебе в голову. Собака. Кошка газета. Десировка. Десировка давайте. Убежи. Дом инвестиции разрушу. Дом это убежище. Найт. Ночь. покров Сон. Бандит. Бандит взятка. Разно. Свет. Тьма. Мать, забота. Окей. Okay. Like а, сейчас я буду First говорить и... разные вещи, и ты в скажешь, в про тебя это или нет. Нет. нет. Еще I ain't given to relying on others for support. Да, I'm always fixing to be the center of attention. Mm -hmm. I'm slow to embrace new ideas. I charge in to deal with my problems head on. И... Mm -hmm. Не совсем. Almost done here. Что ты видишь? Химический реакций. Верну. Злой двух муравей. Не, только химическая okay. реакция, Бесценное произведение. Какой-то прибор космической эры, корабль мой. Мне корабль напоминает. Last one. Последний луч свет человек с бородой. Человек с бородой, мне не кажется здесь. Грибное облако. Тоже все Голова на подушке. У света в темноте лучше. Well, вот все, что мы Now, получили. Так. Смотрим результаты. Красноречие, медицина. Так. Энергооружие мне не особо нужно. Вот. Оружие, красноречие. Ремонт. Давайте так. Готово. Красноречие, как я понимаю, из Скарима поможет нам. А особенности, на первом уровне. И капуст свечет за собой странных и даже безумных обитателей. Запад Кейптической Америки не для слабых духом, но и не для слишком серьезных. Я вот не понял, в чем прикол, но давайте... Угу. Понятно. Так, энергооружие, взрывчатка оружие, по. Не. Дикая пустошь оставим. Ну вот, можно попрощаться. Снаряжение у нас какое-то, никакое. О, вот, хватит. А может все его вещи забрать? Сложное, сложное, в принципе. Так что, может быть, будет хардкор и проблемы с деньгами. А здесь все брать можно. И... Все книги, фотоаппараты. Блин, а сколько у него здесь есть? Если патрон 10 миллиметров шахматная доска первому попавшемуся торговцу продам и все так а как садится на с я садиться не могу кстати Ну блин, в раковин. Короче, забираю все. В принципе, по-моему, в этой игре есть карма такая вещь, она нам не уменьшает ничего. Я, в принципе, даже и не собираюсь особо за доброго играть. Набор документы. Короче, я забираю все. Сломанный пистолет починили отлично. Ну, ну все, короче. Все, что здесь было, мы забрали, в принципе. Вот, это I grew up in one of them vaults he made before the war. We all got one. Ain't much used to me now, but you might want such a thing, after what you've been through. I know what it's like having something taken from you. And Then put, put this, on on too, so the guess, on this on too, so the locals don't pick on you for lack of... and modesty. Never was yeah, much my style anyway. Спасибо Don't mention it. It's what I'm here for с Саня своим прежде чем Путин из города. Стань морозным. Чтобы как ужелать в пустошь, пустошь. Она скорее всего. reckon some of the other folks еще help you out да, And the medal fellow, Victor, will pull you out Anyway, you, you ever yeah? get mm -hmm. режим Включить режим хардкор. Так, не буду я в режиме фарк играть, Я в первый раз играю в игры, а спорто пока не объясню сам типа Фар. Я играл просто в зомби игру. У вас по фасу. Ну, это фд четвертый, О, Виктор. Это ж тот робот, который нас спас. Я не Виктор. А, Привет, <говорит> дружище. Рад <говорит> видеть тебя в добром здоровье. Спасибо за то, что вытащил меня из них. Я всегда готов просить руку помощи тому, кто попал. Знаешь, Ирина не Нет, не знаю, поговори с добрыми людьми, они тебе могут помочь. Я был на старом кладбище увидел, там шайку не делал, и приобрел, только они ушли, раскопал тебя, чтобы посмотреть. So ну, копыта ваша лошадка или right нет, оказалось, нет. Как ты здесь оказался? Ты город, old... когда дальше это было 10-15 лет ago? назад. That, I... Что было до того, hmm. не могу вспомнить. Странно в любом случае это, это очень милый город, правильный город хорошее место не хуже, чем другие. Место, ну, неплохо. До свидания. Happy так, по-моему, мы нашли кучу оружия там. Так. наша. снижение Всякое оружие попадает на несколько угу. Угу. Костюм. Засаленный деловой костюм. А тут речь плюс 5. Тут бонус холодному оружию пулемет З... взглянул так, от первого лица прикольно, пулемет нашел даже давайте ладно, рискнул любая игра очень сложно будем проходить на такой сложности но проходить мы игру будем уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.